Что мы делаем на проектах внедрения? Мы участвуем в формировании требований к АСУ ТАИР, то есть то, что называется техническое задание. Поскольку заказчику, как правило, самостоятельно сложно это сделать, нужна наша помощь. Участвуем и формируем постановки на отдельные части ЯМ-системы, на какую-то функциональность, которая требует доработки в типовых. Поскольку наши сотрудники представляют, как работают эти системы, с одной стороны, с другой стороны, разговаривают на одном языке с техническими службами заказчиков, заказчика да там с теми же механиками понимают что требуется добиться от программного обеспечения. Ну сейчас наша компания выполняет комплексные проекты, начиная от постановки процессов и заканчивая внедрением уже непосредственно ЯМ-системы, а также развитием этой системы. Ну как пример в внедрение в 2021 году наше направление участвовал в комплексном проекте большой компании, которая производит крупногабаритные пластиковые изделия. В проекте ставились процессы, формировалась база данных оборудования, база данных нормативов для для планирования работ. Об этом расскажет мой коллега Артем. Наше направление работало с IT-службой заказчика. Заказчику удобно было не внедрять полную ЯМ-систему, а дорабатывать типовой модуль 1 с ERP. В нашем участии мы делали постановки для того, чтобы формировать функциональность, которая необходима для планирования работ, формирования план-графика ППР. Далее формирование бюджетов в том виде, в котором они используются в финансовой службе именно этого Заказчика. Ну и дальше это все тестировали. И вместе с IT-службой заказчика. Проверяли. В итоге функциональность работает. Приятие закупало новые линии, монтировало, устанавливало и новые линии. Сразу работали именно в системе ТАИР, разработанной на проект. В 2022 году сейчас идет проект тоже комплексный. Это компания по производству кормов для животных. Здесь внедряется типовая 1С-система, 1С ТАИР. 1С проект точно так же от постановки процессов. Другие сотрудники, другие подразделения компании «Простоев» нет. Ставят процессы, формируют базу базу данных оборудования точнее база данных уже сформирована да формирует нормативы на обслуживание формирует технологические карты а наша задача контролировать работы субподрядчика который выполняет именно айтишную часть то есть разворачивает типовую 1 s ее настраивает дорабатывает по нашим требованиям функциональность ну и выполняет поддержку во время опытно-промышленной эксплуатации ну вот такие примеры проектов реальных